Друзья, всем привет! Я не раз замечала, что как только ты высказываешь мнение, противоположное мнению твоего оппонента, он начинает писать тебе комментарий, первое, к чему он дает отсылку, к тому, что вы там у себя сначала с черными разберитесь, и перестаньте ботинки целовать, а потом уж будете что-то говорить. Я вам приведу два простых примера из своей жизни. Первый пример. У меня есть два бармена в заведении, которые работают в дневную смену. Оба, один из них белый, другой из них черный, один из них натурал, другой из них гей. Они оба очень улыбчивые, очень доброжелательные, очень помогающие мальчишки. То есть с ними очень комфортно работать, ты знаешь, что они для тебя что-то сделают быстро, они тебе всегда помогут, они, ну, там много есть нюансов, особенно когда ты работаешь, в ресторанном бизнесе В таком еще заведении у нас Которое достаточно занятое Когда надо работать быстро И очень во многом надо уметь положиться На там, бармена Или на басбоя Или на там, посудомойщика Или на повара Вот когда ты там работаешь с Нормальными, адекватными, хорошими людьми Тебе работать гораздо легче Так вот у меня два бармена Один черный, один белый Оба очень классные Смотрю я на их цвет кожи Важно для меня, какие у них там носы, какого, какие у них волосы и так далее. Да плевать мне хотелось. Мне главное, что они оба нормальные люди. И как есть черные неадекватные, так есть и белые неадекватные. Но когда ты попадаешь в ситуацию, что независимо от цвета кожи достойные там сотрудники, да тебе наплевать. Как и всем остальным. Дальше у меня есть два соседа черных. Один живет прямо напротив меня, а один так вдалеке. Так вот тот, который живет напротив меня, тоже очень вежливый дядька. У нас нет сайн-паркинга около нашего... Ну, то есть именно нашего места для паркинга эм, рядом с моим жильем. У нас э, можно ставить машину, в принципе, куда захочешь. И вот у нас выпали обильные осадки, точнее снег, и мы, муж мой, потратил, наверное, ну, не знаю, полчаса, чтобы разгрести наше парковочное место. Потому что иначе ты туда просто не въедешь. Ну, и все соседи тоже выходили, разгребали и так далее. Так вот, приехал один из наших черных соседей, который увидел, что у него место там заметено, и копать его там полчаса, чтобы машина въехать. А видит, там вот около другого дома, там через 200 метров, уже кто-то откопался и поставил свою машину на наше место. Вот это поворот! Ну, не урод ли урод. Ну, грубо говоря, понимаете. Я понимаю, что я ему ничего не могу сказать. И я понимаю, что, ну, как бы, он может поставить его куда угодно, но это вот такая вот, знаете, вот тихая заподлянка. А напротив меня живет сосед, который, даже если его место заняли рядом с его квартирой, да, там, таунхаусом. Он один раз припарковался на нашу сторону, без всяких снегов, просто припарковался. Так вот, когда мы подъехали, он выбежал, он начал извиняться, он начал объяснять. Я говорю, да ради бога, успокойтесь, да стойте, стойте, чего вы так распереживались. Но это говорит о людях. Не имеет значения твой цвет кожи. Если ты воспитанный нормальный человек, с тобой бой, можно общаться, ты адекватно и порядочно реагируешь на определенные ситуации, я буду рада, если вокруг меня будут жить одни такие черные. Но ну, а если ты вот такой вот, ну, грубо говоря, невоспитанная какашка, которая ради своей выгоды готова поступиться там чем-то и наплевать на труд другого человека и на все остальное, ну, ты такая какашка есть. И никак ты не вылезла из своего там первобытного, из своей первополучной Бытного кокона, грубо говоря. Но я про это вам и говорю: что да, когда мне говорят, вот они столько пережили, да, немного пережили. Да, очень много было несправедливого по отношению к ним в Америке. Очень, наверное, Больно, когда ты, простите меня, идешь, а в магазине написано, черным вход воспрещен. Да, это было. Да, им не позволяли селиться в определенных районах. Более того, это есть и сейчас. Есть такие районы в Америке, ну, куда тебя не пустят даже с большим количеством денег. Тебя просто не продадут это жилье, потому что люди не хотят жить э, там, с определенными людьми или с определенными расами. Но в Америке есть выражение «достать российскую карту». Вот Когда ты достаешь эту карту и начинаешь рассказывать, «Ой, моя бабушка не могла войти вот в тот-то ресторан, вы меня ущемляете, ненавидите» и так далее. Ну, во-первых, навидеть или ненавидеть – есть право у любого человека. Хотеть жить рядом или не хотеть, есть право у любого человека. Другой вопрос, что ты делаешь или не делаешь. То есть ты можешь не любить, но ты никакого вреда не причиняешь, ты никак не оскорбляешь, ты там ничего такого плохого не говоришь. Поэтому это твое право. Навязать любовь невозможно, и уважение невозможно и так далее. Поменять отношения, как сейчас говорят, но оно давно поменено в Америке. В Америке у черных такие же права, как у белых. Есть ли у них такие же возможности? Ну, некоторых нет, конечно. В силу того, что, ну, когда ты там живешь, где-то вырваться оттуда очень сложно. То есть вырываются и получают образование, и чего-то достигают. Но реально очень целеустремленные люди. Но с другой стороны, вы понимаете, когда ты начинаешь склонять чашу весов... В другую сторону, но это тоже приводит к ненависти и еще к большей нелюбви. Понимаете? Вы прекрасно знаете, что в Америке есть квоты для поступления в университеты для черного населения. В Америке есть там квоты для того, сколько их нужно, должны взять на работу и так далее и тому подобное. И зачастую кандидаты даже с лучшими интеллектуальными данными, но белые, проигрывают кандидатам черным. Но когда вы это все превращаете, превращаете в абсурд или фарс, когда вы хотите убрать Джексона с 20-долларовой купюрой, а на его место поставить черную правозащитницу, ну, как-то вы знаете, а почему не белую? Или почему не азиатскую? Ну, почему? Где справедливость? А нет ее. справедливость нет. тогда возникает вопрос что это такая за привилегия я понимаю что новая американская администрация въехала на этом коне в белый дом но я вам хочу сказать что ни к чему хорошему это не приведет каждый раз когда ты начинаешь выделять одну нацию на другой это приводит только к вражде ненависти и агрессии я надеюсь что им это не удастся Сделать. И я надеюсь, что ну, такая тенденция, которая есть, во всяком случае, в моем штате, да, где нормальные взаотноше... взаимоотношения между черными и белыми, если белые нормальные и черные нормальные, она и продолжится. То, что политики вставали на колени, ну они же изображали из себя... Э что-то там для того, чтобы на этих выборах победить. Но ну, победили. Посмотрим, как вы будете справляться. Все, пока-пока. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления и вы видели мои видео раньше, чем другие.